а как только выходим из нее и неважно куда пойдет рынок, зарабатываем. В предыдущей части мы перешли на новый фьючерсный контракт, ссылка на предыдущей части сверху. Избавляемся от рисков двух контрактов, выставляем стопы и забываем про них. Рынок пошел наверх, наращиваем объем, входим еще на два контракта и почти сразу же выставляем стопы. Как быстро рынок вырос, также быстро и упал. В нашем случае мы теряем только объем. Взамен получаем возможность улучшить ситуацию, перезайти ниже и утрамбовать стопы. Нащупали уровень, начинаем наращивать объем. И здесь меня подвела моя рабочая программа для записи монитора. Она начала выдавать ошибку и пришлось воспользоваться тем, что было под рукой.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 На момент монтажа данного видео завтра наступит Новый год. Поздравляю всех с пересечением точки отчета для новых начинаний, планов, знаний, успехов. Также желаю смотреть на препятствия с разных ракурсов. Если нет стандартного решения, нужно искать нестандартное, и результат вас удивит. С Новым годом! Следующая торговая сессия, все то же самое, наращиваем объем. Речи о выходе пока нет, так как глобально мы находимся в боковике в зоне ретеста. Цена пошла наверх, возможно это начало глобальной волны и зоны ретеста. Подписывайся на канал, лайки, колокольчики и смотри сколько же получится заработать в конце этой торговой истории.